итак всем привет с вами андрей вы на канале алексон сегодня я вам расскажу как же повысить восстановление до 100 процентов в общем как обычно а, можно сказать а, так же как и с колдовством а, это я бы не сказал это даже не обуз это просто я не знаю то есть восстановление качается только тогда когда у вас не полное здоровье да? правильно правильно восстановление нужно использовать ну может двух рук и желательно когда у вас много магии чтобы вы успевали восстанавливаться и магия у вас э, тратилась меньше то есть короче вы прокачиваете колдовство потом вы прокачиваете восстановление в то время, когда прокачали колдовство ну, в общем, кто как хочет это не столь важно, просто я говорю, что легче будет, если у вас магии хотя бы уже 200 э, очков ну, будет, то есть, да но у меня сейчас уже э, ее 370 это плюс еще броня э, что дает, так что, ну, там 250 может это будет в общем, это, у меня просто что 24 уровень, в общем, восстановление 31, это я сейчас просто попробовал, метод работать, нет Uh, в общем uh, это легко uh, первое что вам нужно когда вы выходите, естественно с начальное задание с хелгена uh, в плане там где-то пещера находится да. идете спокойно идете uh, заходите в вот там забираете все что, что нам надо вы можете сразу не идти в драконе приделать идти сразу ветреный пик он у меня очищен в общем в него заходите убираю убиваете бандитов доходите вот до этой комнатушки uh, здесь естественно uh, головоломка которая самая легкая она, не знаю вообще по сути в игре а, просто ставите а, ну, в общем не ставите как надо а берете в две руки колдовство о, в смысле восстановление и просто юзаете постоянно вот стрелы на рычаге в итоге вас постоянно дамажит а вы восстанавливаетесь таким образом у вас э, качается восстановление ну вы аккуратно, потому что эти стрелы накладывают яд или что-то типа того. То есть вы аккуратно будете? А, желательно оставляйте восстановление, чтобы остановилось. Вот видите. У вас здоровье, оно потом понишается. Чуть-чуть осталось. Восстановили здоровье, у вас только осталось. Правильно. Потом э, прекратилось у вас э, здоровье кончаться. Нажимаете ждать, у вас полностью магия опять восстанавливается и опять юзаете эту, эту э, э, тему То есть, желательно сначала не юзать его, ну, потратить сколько-то здоровья Только не помрите, просто потом можете жать на мышку и... пожалуйста То есть у вас здоровье кончается, но вы успеваете отсиливаться, то есть это нормально а у вас опять здоровье кончается, видите, но вы что то выставляете специально, чтобы его до конца повысить. Оп, до конца повысили, также ждем. И дальше юзаем. Так, пускай нас опять продамажит. Оп. Пусть опять нас опять дамажит. О, пожалуйста, повыш повышается восстановление. То есть ничего сложного. Сколько у меня было? 32 или 30, 31? Что у меня было? То есть колдовство естественно таким путем восстанавливается, колдовство конечно э, путем то что видос у меня прошлый был восстанавливается конечно, в смысле прокачивается лучше, но э, это один из вариантов точно как можно повысить восстановление быстро, то есть что-то вообще спокойно. Ну, в общем вот такой вот э, как бы прокачка то есть да не самый быстрый способ но если кто просто так хочет ее быстро повысить и я не знаю кому очень это нужно э, в общем вот такой способ есть так что всем спасибо за просмотр с вами был андрей вы были на канале Алекс александ всем до скорой встречи и пока пока